Многие, когда пытаются организовать свои дела, наталкиваются на то, что не отвлекаются. Вроде бы выделил время чем-то заняться, а мысли пошли своим чередом про что-то другое жить. Как быть сосредоточенным? А можно ли перестать быть рассеянным? В этом месте есть один фокус. Человек рассеянный ⁇ это не тот, который мыслями это потерялся, а который сфокусирован на чем-то очень сильно. То есть он настолько сфокусирован на чем-то одном, например, на пальце, что про все остальное просто забывает. Он расфокусируется. А, с, другой, с другой стороны, как же, вот если я делаю что-то одно, есть одна история, что то, что вы делаете одно, там в себя включает много процессов. И что-то вас все равно отвлекает. Например, предлагаю потренироваться, помыть посуду самостоятельно руками а не в посудомоечной моечной машине и понаблюдать, а как вы моете посуду, как вы держите тарелку, как вы по ней проводите губкой, ну или тряпкой, чем удобно, как вы споласкиваете, как даже под струей. И обратите моменты на детали, на маленькие нюансы. Как вы это делаете? Большинство людей не могут пройти этот тест. Точнее, никто не прошел. Все говорят, а мы вот прямо отвлекаемся. Даже двух-трех минут не можем ну, выдержать, просто мыть посуду. Мысли куда-то улетают. Правильно, как только появляется некий автоматизм. Ну, в смысле, кто из вас не умеет держать э, тарелку в руках? Ну, или там мыть ее. Это же не требует. Это раньше, когда вы учились, требовало от вас какого-то внимания. А сейчас не требуют И мысли свободно пошли гулять по своим делам. И люди начинают себя ругать. Ах, я отвлекся. Надо быть сосредоточенным. В общем, раздают себе подзатыльников за то, что не отвлеклись. Хотя на самом деле механизм автоматичности срабатывает. Поэтому, чтобы научиться быть здесь и сейчас, и делать то, чем вы заняты. Постарайтесь, когда моете посуду, и, заме... и когда заметите, что вдруг ваши мысли заняты не посудой, сказать себе спасибо за то, что вы это заметили. Поблагодарите себя за свою внимательность. Далее скажите, спасибо ми... мне, спасибо, Виталий, что ты заметил, но я мою посуду. И вернитесь к тому, что вы делаете. Буквально мысленно это проговариваете. Спасибо, что ты заметил, что я отвлекся, но сейчас я мою посуду. Все. Таким образом вы тренируете у себя навык возвращаться к той деятельности, которой вы занимаетесь. И мозг начинает фокусироваться уже на этом. Начинает обдуманно. Держать, споласкивать, протирать. Этот навык помогает не только в посуде, а когда вы делаете важные по-настоящему дела. Пишите отчет или там сводите смету Рисуете То есть вот, вот тогда вы погружаетесь в процесс А не летаете в облаках своими мыслями Держите мысли везде наслаждайтесь этой жизнью И получайте удовольствие